Всем привет, меня зовут Гульнас Малагулова, я из города Уфы, хочу оставить видеоотзыв о прохождении тренинга волшебников Турции в городе Кимера в 2019 году у Игоря Иванилова. Тренинг этот начался уже давно для меня, то есть подготовка к нему ушла Такая активная, бурная, и это уже почувствовалось, особенно в последний месяц. Значит, были и отрицательные стороны, то есть вроде бы и не получалось мне поехать, я думала, не поеду. И получилось так, что все таки решила я поехать. В итоге чудеса начались уже, наверное, прям перед, перед выездом. Деньги у меня поступали каждый день, и особенно большая крупная сумма у меня пришла прям в последний день перед отлетом за несколько часов. Вот. Этот тренинг для меня, ну, наверное, один из значимых тренингов. Я вообще люблю очень Игоря Ванилова, стараясь участвовать во всех его тренингах, значит, вебинарах, которые он проводит. Но в этот раз. Для меня что было значимо? Ту боль, которую я носила несколько лет, наверное, она у меня вышла. То есть все семь дней я ревела. Я плакала все семь дней. Вроде бы едешь с одним запросом, да, начали входить другие запросы, вот цели мы прописывали каждый день каждый день они у меня менялись добавлялись краски добавлялась вся красота и весь алгоритм правильный алгоритм который реально работает вот мы работали по чакрам то есть каждый день мы прорабатывали одну чакру и вот реально я вот я почувствовала как Лично я сама раскрывалась, как цветок, как цветок бутона. И каждый раз уходили все вот эти негативные, вся эта шелуха, да, все это уходило у меня. Хочу поблагодарить группу, которая набралась. Это вообще просто, вот знаете, волшебники, волшебники просто. Ребята с разных уголков, так скажем, даже стран. вот. В каждом из них я увидела частичку себя. И положительные и отрицательные стороны да и увидела как люди свободно могут зарабатывать деньги больше миллиона в месяц какие они простые открытые открытой душой больше мне всего понравилась вот Ирина которая приехала из Иваново это просто вот я не знаю это вот Мое второе отражение, которое может, где-то не принимала. вот Мы с ней сейчас каждый день списываемся, проверяем друг друга. Это это вообще, этого стоит. Честно, мы каждый день с Ириной списываемся. Она мне пишет, что она сделала, какие у нее идут перемены, трансформации, что у меня происходит. Бывают дни, когда я сдуваюсь, например, она мне звонит, так, давай что мы там делали, давай продолжаем то есть идет такая поддержка еще я благодарна Игорю и э, Виктории, то что они вот до начала тренинга они понимаете, они вот вели вели меня, вот лично меня Но мне кажется, они всех так вели то есть молились за нас посылали свет и я вот реально чувствовала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 Так что, дорогие друзья, я вам советую, рекомендую. А в следующем видео я покажу, что у меня исполнилось после первого выездного тренинга в Турции пять лет назад. Причем это исполнилось в течение полугода. И в течение пяти лет у меня шли колоссальные изменения, просто огромные изменения. Вот. Так что смотрите дальше видео. Так, продолжение следующего видео. Значит, после приезда 5 лет назад в Турцию я написала цель на автомобиль, причем прописала по алгоритм. И в итоге я купила этот автомобиль. Вот такой автомобиль я купила. Я прописала его в цели, какого цвета, какой марки. И следующая цель, она находится вот здесь. То есть это квартира. Я прописала, на каком этаже у меня квартира. У меня на седьмом этаже квартира. Что окна у меня э, толка до пола. Двухкомнатная э, огромная квартира в новом доме. Что парковка тут офигенно крутая. То есть я могу припарковаться, где хочу и как хочу. Что здесь куча магазинов. Что дорога прекрасная. В другом лес. Речка рядом. Вот.